еще раз всем привет зовут меня дмитрий козлов украина город харьков я являюсь одним из лидеров компании века нашего дорогого сообщества и сегодня хочу вам немножечко коснуться классной темы это ошибки в бизнесе как составляющая успеха не просто так дело в том что немножко о себе на сегодняшний день, я уже сказал, являюсь лидером, но при этом у меня 12-летний опыт работы в индустрии МЛМ. И не просто работы, а именно в каких-то периодах, это даже была пахота, это практические действия на постоянной основе, которые привели меня к определенным результатам. На сегодняшний день компания «Века» для меня четвертый проект – но в предыдущих я везде добивался топовых позиций, поэтому есть с чем сравнивать. И у меня основным таким критерием, моей сильной стороной, это, конечно же, коммуникация, это, конечно же, рекрутирование и построение больших команд. Поэтому я в данном проекте на сегодняшний день считаю себя новичком. Я тоже вместе с вами учусь, вместе с вами во многих вопросах разбираюсь, потому что для меня эта сфера финансов интересна в первую очередь и нова. И тут свои работают законы, конечно же, с которыми приходится изучать их, считаться, применять вот, их. Хочу сегодня поделиться своим опытом. Конечно же, моя цель не рассказать о каких-то новых ошибках, которых вы не знали, а больше цель сегодняшней зарядки именно сфокусировать в рамках одной зарядки основные, цели, основные как раз вот ошибки, которые люди допускают и которые мешают очень быстро и эффективно продвигаться на пути к своим заветным целям и мечтам. И начнем мы, я их объединил под своим углом, покажу вам. Кто-то может для себя какие-то инсайты откроет, кто-то просто лишний раз убедится в том, что да, действительно это так. Для кого-то просто даже взгляд со стороны нового человека, он всегда дает вам какой-то толчок в личностном развитии. И вот я ошибки... Разъединил их ну так, на текущие. О них очень много говорится на всех зарядках, на всех вебинарах. Ребята, спикеры очень толково касаются, там, раскрывая свои темы. Но сегодня мы поговорим конкретно о них в одном месте. Основная ошибка, которую я считаю, и хочу, чтобы вы на это обратили внимание, потому что, как правило, я всегда наблюдаю за процессами, как у людей, что мешает им в команде, какие затыки идут, почему там не быстро идет развитие, или вообще оно остановилось на каком-то этапе, или где-то оно быстро развивалось, а потом заморозилось. А потом оказывается, что просто элементарно у человека не простроена картинка для себя когда он пришел или утратил эту картинку, это что он хочет получить от конкретного проекта, от той деятельности, которой он занимается. И я всегда на первом этапе всем своим новичкам, ну в первую очередь, конечно же, задал себе сначала этот вопрос, и не просто задал, я задал и ответил на него письменно, у меня все это прописано, каждый раз я корректирую свои записи, для чего мне нужен проект «Века». И я всегда ну, хочу и вам задать вопрос, чтобы вы себе мысленно ответили, для чего он вам нужен, что вы хотите получить от него. То есть какое видение себя в проекте, вот это первая задача, с которой нужно вам справиться и задать этот вопрос своим новичкам. Потому что это азы, с чего нужно начинать. Это как в школе учить арифметику или там буквы учить, да, или там пытаться учить, читать, не умея, не зная букв. Так же точно здесь. Своя, свое понимание. Вторым пониманием, на что я хотел обратить внимание, это, это видение непосредственно самой компании. Понять идею, идею, что вообще не просто там пришел, заработал денег на баунти-программах. Это у нас, мы знаем кучу хайпов, которые быстро на нет уходят. Что эта компания на долгосрок, что в ней большие перспективы и все сладкое, все интересно, настолько только ждет. Сегодня мы только раскачиваемся, и это показывает тот этап развития, как происходит все. Поэтому, как понять, что вы, у вас идея простроилась, это когда вот, те знания, та информация, которую вы получаете, она не в голову заходит, а уже через голову не умом вы принимаете, а сердцем. Вот Я всегда говорю, если твой бизнес опустился из головы в сердце, вот сюда, то значит у вас все в порядке. У вас в первую очередь простраивается картинка своя, и у вас есть уже четкая позиция, как себя вести дальше. Как видение я всегда хочу сказать, вот мне всегда нравится пример, вот часто говорят, да, есть точка А, точка Б, мы туда приходим в эту точку, вот это наша картинка видения. Но вот есть темная комната. Вы знаете расположение в темной комнате, где что находится выключаешь свет глаза отвыкли от темноты тебе сразу ничего не видно ты понимаешь что вот там в конце в точке б то что тебе необходимо ты туда идешь и ты на своем пути сталкиваешься с какими-то препятствиями где-то там ногой где-то головой где-то чем-то стукнулся да вот то так вот в жизненная ситуации также точно у нас происходит и в жизни в проекте мы сталкиваемся с людьми, у которых есть свой опыт, какие-то там убеждения, не всегда они позитивные. Они там пытаются нас где-то отговорить, где-то там, ну сами знаете, да, сталкивались. И это начинает нас тоже колыхать, если не простроена картинка. Какая разница, вот мне нравится фраза, какая разница, какой сегодня курс, если мы знаем, что он будет там намного больше. У нас это не колышет. То же самое, если какая разница, что сегодня, какие процессы происходят в криптовалютном мире, если мы знаем, куда мы идем и планомерно делаются такие действия. Поэтому или инструментом видения это фонарик. Когда вы включаете фонарик, вам четко видно луч, куда идти. Вот, вот этот как раз вот простройка вашей картины. И тут уже второй типаж включается у человека. Фонарик может быть лучом, может быть рассеянным светом. Вот луч ⁇ это когда вы видите перед собой и четко, пошагово, фундаментально достигаете своего успеха, результата. Рассеянное ⁇ это ваше масштабное видение. То есть вы непосредственно идя, куда вы пошагово идете, но вы видите еще со стороны. Это уже определенный опыт. Немножко мы об этом закончим. Хочу перейти э, ну, ко второй части, да, именно э, второй такой глобальный. это как раз вот цель. Э, не буду на этом много останавливаться, потому что очень много было сказано, очень классно. Просто хочу сказать, что цель на жизнь у вас уже, надеюсь, есть. Э, и хотел бы просто в знак убеждения вот, ответьте мне обратной связью. Поставьте там единичку, вот, у кого четко простроена и прописана э, пошагово цель на жизнь. Вот на сегодняшний день, придя в проект, и э, на момент, э, вот, что вы хотите получить. Вот э, Если есть такие, ответьте, пожалуйста. Вот а я буду продолжать. Э, я хотел бы больше сакцентировать внимание на, даже не цель на жизнь, это само собой разумеется, а цель, э, финансовая цель, так как мы находимся в финансовом проекте. А это очень уникальный проект гибрид гибрид именно где криптовалюта и MLM это круто это вообще это такой прорыв в личностном росте так вот простройка финансовых целей я очень часто почему сейчас на этом обращаю внимание очень часто когда смотрю зарядки или там другие вебинары и вот спикер задает вопрос какую сумму вы хотите зарабатывать люди порой пишут ну, такие большие суммы естественно вот, и э, где-то даже по ответам понимаешь, что у человека не простроена эта цифра в голове, он ее для себя не принял, просто так вот, что хочется много, ну это вообще грубейшая ошибка, когда там сколько ты хочешь, много зарабатывать, нету конкретики. Так вот, самым хорошим и таким простым упражнением для того, чтобы простроить для себя э, финансовую цель и расширить свой внутренний кошелек, это потратить деньги на бумаге виртуально скажите да вот пишет людмила очень нужно заработать много но вселенная не понимает понятия много вам необходимо сейчас мы об этом будем мы ну, говорим вам необходимо написать четкую цифру и прописать ее расписать вообще куда вы до доллара там или смотря какой валюте или до века куда вы что потратите это хорошее упражнение я продел несколько таких тренингов каждый для себя открывал какие-то инсайты один самый простой ну, вы можете выбрать для себя свою комфортную сумму я начинал когда-то с суммы 50 тысяч долларов в месяц вот нужно было потратить и одно из условий то есть прописывать прям четко куда ты тратишь но одно из условий чтобы ты потратил в течение месяца ни на цент меньше ни на цент больше если не выполняется это условие, соответственно, на следующий месяц автоматически сумма больше не поступает. Поэтому вот и каждый месяц новый полтинник, новый полтинник. Вроде казалось бы, что такой полтинник, то у меня там на миллион долларов уже сейчас расходов. На самом деле это ну, такое упражнение для новичков не такое уж и легкое. Почему? Потому что на каком-то этапе, спустя уже какой-то промежуток, пусть год, да, проходит время, когда ты то себе позволил, то себе позволил, и там уже у тебя есть, и там налажено, а деньги все прибывают и прибывают, а хочется, чтобы постоянство было. И поэтому уже ищешь, изыскиваешь у себя в сознании места, где бы я еще мог бы их применить. И вот тут включается как раз вот эта проблема, о которой когда-то говорил Роберт Киосаки: что есть в мире две, два типа проблем. Первое – это не имение денег, а второе – незнание, куда их можно потратить. Конечно же, я каждому из нас желаю решать задачи второго формата, благодаря нашему сообществу, это все реально. Так вот, начните тратить с малого. Это одно задание. И второе – можно взять, допустим, все мы знаем, этот Колесо успеха, да, там по сферам разделенная. Возьмите, промонетизируйте все те сферы, которых вы постоянно, каждый день сталкиваетесь. Промонетизируйте ее и пропишите себе, по ц... сколько, куда вы хотите потратить. Например, там вот там увлечение, здоровье, да, там... Э... Ну там, лечение там чего-то там, да, или, допустим, там хобби какое-то, там подводная рыбалка, например, да, сколько что там оборудования строит. Или путешествия, куда вы хотите, сколько, даже просто в турагентстве узнайте, где, что, почем, чтобы четко прописывать цифры. Единственное, что в эту сферу не вписывайте бизнес, потому что туда можно вливать, сколько не вольешь, все уйдет как воронку. Поэтому вот эту сферу оставьте в покое. И вот когда вы начнете тратить туда, допустим, там ну, надо миллион миллиард потратить, да, такую бесконечно большую цифру, вы начнете понимать тоже дословно, для чего вот эти цели упражнений. Это необходимо для того, чтобы вы для себя могли адекватно воспринимать цифру. Не в понятии критерий много, а в критерии конкретных цифр. Это первое. И второе... Правильно тратить. Я скажу по себе, когда я проходил это упражнение, получилось так, что буквально, во-первых, инсайты свои открылись, четкое восприятие ага, это стоит столько-то, это стоит столько-то. Для этого идут уже ход мысли другой. Для этого нужно сделать такие-то действия, для такие. Но, что было моим удивлением, когда спустя два-три дня. Появлялись у меня в жизни, неоткуда, грубо говоря, да, возможности, которые приводили меня к дополнительным деньгам, или прям деньгами приходило. Это для меня было открытие, поэтому не поленитесь, кто не делал это однозначно, упражнение, домашнее задание. Те, кто делал, повторите, потому что с течением времени постоянно в жизни меняются приоритеты, и естественно у вас уже могут и цели поменяться. Поэтому работайте над этим постоянно, это важно. И хочу перейти именно уже к отношению. Когда у вас сформирована картинка и есть уже прописанные четкие там цели, да, понимание, это фундаментально, поэтому я на этом останавливаюсь. Потому что, как правило, вроде бы, да что, ничего нового, а на самом деле, ну, потом получается, что там недоработка, там, а от этого и тормоза идут. Так вот, простроенные отношения. Отношения к чему? Ну, в первую очередь, это, конечно же, раз мы в проекте, в сообществе, которое кто-то создал, поэтому отношение к создателю, к Искандеру Хасанову, к нему как личности. Отсюда простроено отношение к нему как личности. А я вам скажу, я 6 месяцев в проекте, один из них первый месяц я наблюдал. Для чего? Для того, чтобы понять вот эту саму систему, саму идею, насколько это долгосрок, кто стоит у руля. Для того, чтобы не просто сам да, достичь вместе с компанией результатов, а и тех людей, которых я с собой привел, потому что я беру за них ответственность, чтобы они также получили результат. Потому что миссия не срубить бабла, а миссия, чтобы вокруг себя поменять мир, сделать лучше. Да? И если есть проект, в котором идеи совпадают, то почему бы не, эти усилия не объединить? Поэтому очень важно это. Вот, поэтому, когда я смотрел вебинары и видел э, идейность, э, большое сердце человека, э, он своим таким негласным действиями продал себя для меня, поэтому я поверил, и я сейчас иду, и об этом э, всегда сейчас во все, все услышания могу говорить и говорю. Поэтому отношение, которое к основателю, оно формирует отношение непосредственно к проекту, и, соответственно, когда в компании есть определенный долгосрок, да, мы понимаем, что если есть вера в руководителя, есть вера и в компанию, и это вызывает в вас позицию, вот, четкую позицию, где вы сможете э, легко апеллировать на любые абсолютно возражения, которые у вас могут возникать на пути. Поверьте, когда вы в чем-то четко убеждены, да все равно кто что говорит. Вы знаете, куда вы идете и куда идет, куда вы идете вместе с компанией, потому что пройдет этап времени и все станет на свои места. И те, которые вчера еще сегодня говорили, завтра они э, неизвестно где будут. Поэтому я всегда говорю, не дайте украсть свою мечту. И вы, наверное, эту фразу часто слышали, те, кто в сетевом. Поэтому идите к намеченным своим. И хотел бы, чтобы вы мне вот, обозначились. там Поставьте двоечки те, кто для вас компания Века и вообще деятельность с криптовалютой – это что-то новое. Это, ну, вы с этим никогда не сталкивались. А пока вы даете обратную связь, хочу проговорить, что... Вот я что увидел долгосрок да действительно и вот дает новую волну профессии если уже не секрет что многие известные профессии на сегодняшний день которые были еще в топе там 10 лет назад на сегодняшний день это умирающие профессии и как ни прискорбно просто прогресс идет благодарю за обратную связь прогресс идет и мир на месте не стоит. И те, кто не поймали вот эту гребень волны, они могут остаться под волной. Это факт. Поэтому мы сегодня, для кого это еще непонятно, мы находимся в процессе революции. Революции финансовой. Когда фиатные деньги, мы и так раньше знали, что фиатные деньги это уже не то. Хотя еще по старинке многие там в долларах сбережения свои хранят. А на сегодняшний день мы сами понимаем, что это простая печатная бумажка, не больше. Что сейчас сохранять деньги, вот как мы с вами делаем, это как раз вот инвестировать в криптовалюту, в ценные бумаги, там, в драгметаллы и так далее, и так далее. Это важный момент. Поэтому новые профессии такие как инвестирование, да, вот hold удержания и ждать хорошего курса, это первое. Для более продвинутых, там, торговля на бирже, тоже интересная вещь. И я разбираю всегда, самое важное для меня, это построение команды. Это вот когда мы все вместе, одним коллективом, который постоянно растет, это новое общение, мы идем к общей цели. И здесь свои законы, а это личностный рост. И вот если мы перейдем отношение потом следующее к бизнесу, вот ваше отношение к бизнесу, то здесь важно понимать, что если это бизнес, а бизнес это деньги. Поэтому вот возвращаясь к финансовой цели, фокусируйтесь на деньгах, потому что это бизнес. Если у вас нет фокуса на деньгах, сколько вы хотите зарабатывать, то... Честно сказать, вы просто находитесь в каком-то социальном проекте, который просто связан с деньгами. Это факт. Потому что если мы возьмем традиционную жизнь, и вы будете подходить к своему бизнесу традиционно, там неважно, чем бы вы занимались, и говорить об этом что-то, попробую, ну сами понимаете, какой может быть результат. Так вот, следующим этапом, какие ошибки могут быть в бизнесе, это... В нашем проекте. Это когда вы, допустим, заходите с малой суммы, чтобы попробовать. А маленькие деньги дают маленькие деньги. Поэтому законы денег, большие деньги приносят большие деньги. Вот надо к этим законам обращаться. По-другому это так не работает. И если нет возможности, отвечая на вопрос, зайти из больших денег, для этого как раз это и есть возможность гибридности, построения команды. Разобрался сам, в них поверил. И дал информацию, помог человеку разобраться, чтобы он также точно в них поверил. Вот, пожалуйста, активная позиция, рассказывать о таких возможностях в своем окружении, они пойдут дальше, вот вам дополнительные деньги. Ждать быстрые деньги. Это разные причины. Кто-то просто приходил с хайповых проектах или кому-то так донесли информацию слегка искаженную. Ну, разные причины, когда человек положил, и он хочет быстрее забрать или хочет тут быстрее какие-то деньги заработать. На самом деле, мы уже говорили, это долгосрок. И, естественно, здесь самым хорошим решением это накапливать свой, капитализировать свой портфель и его только увеличивать. Только в таком случае перекладывать у нас почему-то классные, интересные проекты на любой вкус. И рекомендация всегда участвовать по возможности во всех, чтобы они во многом взаимосвязаны. И ты когда перекладываешь, у тебя получается везде со всех сторон деньги добывают деньги. Это важно. Еще есть такое понятие, вот когда ты ждешь быстрее. Вот у меня был такой пример, когда бинар только активировался. И людям, я говорю, проинвестируй, попробуй, начни сначала с малого, если у тебя нет большой суммы, или боишься, да, все равно как бы зайти сразу большой суммой, не всегда человек может. Он начинает просто смотреть, и когда я ему говорю, смотри, ты вот, ну, человек комфортно, 100 долларов инвестирует, и потом говорит, меня не мотивирует, вот даже по промо, 350 выплат, меня не мотивирует, ну, я за год, допустим, 250 там, долларов чистыми там получу, мне это не мотивирует ты же зашел же с какой суммы а если ты зайдешь там с тысячи там с 10 это другие деньги вот поэтому опять таки это такое раз говори и у тебя эти деньги будут я все время когда полгода назад зашел я зашел тогда был профитбот выбрал позицию зашел специально с минимальной суммы я зашел с 10 долларов но я взял позицию активно приглашение и у меня за три с половиной месяца я свой личный депозит разогнал до двух с половиной тысяч долларов просто показать своим примером любому участнику команды том что не важно сколько у тебя денег важно какое у тебя желание и от этого зависит и результат поэтому мы на этом я не буду больше об этом говорить. Хочу следующее перейти к следующему шагу. Это я сталкиваюсь с часто э, люди, которые как раз наоборот сталкивались уже с криптовалютой. Э, у них есть уже свои убеждения, они знают законы работы криптовалюты. Но я называю это классические работы. В этом случае они, конечно же, когда им даешь информацию о нашем сообществе, они. Э, перекладывают на то, что заходят, смотрят графики, видят нисходящую линию, их все это удручают, и они по своим этим законам понимают, что осталось жить недолго сообществу. Или там сравнивают там с биткоином, или еще с какими-то криптовалютными парами. Я всегда говорю, что у нас сообщество, у нас свои законы, и они очень косвенно связаны с криптовалютным внешним миром. На самом деле у нас свой микроклимат. И как пример привожу следующую. Допустим, мы живем в каком-то там красивом доме, вот наше сообщество, это красивый дом там, с красивым интерьером там, и свой микроклимат в виде кондиционера, например, система вентиляции. Да? А на улице знойная жара, и вот на улице там свое происходит, у нас окна закрыты, хорошая атмосфера, и тут происходят свои процессы, они косвенно связаны, вот это я имею в виду. Поэтому, если там где-то биток проседает там у них, там, ну, как, там в своем мире свои законы, поэтому говорю, ребята, ключевое – разберись. Опять-таки, раз ты уже классический криптовалючек да, или криптоинтузиаст, ты создаешь свой портфель инвестиционный, положи в своем портфеле, в ячеечку, найди место для нашей монеты. А когда ты найдешь место и туда уже что-то положишь, ты поневоле начнешь разбираться. А когда ты начнешь разбираться по цепочке, соответственно, ты сразу же начнешь понимать кухню и деятельность. Вот и выйдешь на результат, что ну, поймешь микроклимат наш. Следующее это работать на эмоциях. То есть отключаем эмоции, это деньги это криптовалюта, криптовалюта, особенность волатильности, мы знаем, скачки, перепад, да, поэтому без фанатизма мы работаем, инвестируем комфортно, особенно это касается тех, кто делает первые шаги, разбирается, обучается трейдерству, там свои законы это надо изучать, но на самом деле никогда, тоже как одна из ошибок, это не надо стартовать там, с заемных, вы это знаете, там, не дай бог еще там, с кредитных, но если уже какой-то риск такой прошел, то нужно в первую очередь ориентироваться на свои силы в ближайшие там, несколько месяцев, для того, чтобы не было потом мучительно больно, когда курс падает и у тебя появляются бессонные ночи от того, что, что мне делать. Вот, чтобы это не происходило. И, конечно же, планы и стратегии прорабатывать. Если кто работает в индивидуальном формате, да, то у него там свои стратегии, как вот планировать свой заработок в проекте. Я рекомендую все-таки, даже если кто-то одиночка, мы все равно принадлежим части чьей-то команды более вышестоящего планера. Поэтому участвовать в мероприятиях своего планера и набираться опыта. И, конечно же, вырабатывать еще командную стратегию. Потому что, сами знаем, в команде идет максимально эффективный результат. Немножечко хочу теперь перенести ваше внимание от отношения по себе. Потому что все начинается вот с себя, мы это знаем. И как вы простроили свое мышление, сформировали его, ну так, так оно и пойдет по накатанной. И вот моя формула успеха, это вот в МЛМ, именно уже к этому тут здесь пришел, что сначала ты создаешь себя, ты развиваешься там, путем мотивации, самомотивации, там, дисциплины, это уже говорилось, все мы знаем. Создаешь себя как лидера, а потом свои знания передаешь своим людям, своим ключевым из ключевых делаешь их лидерами и вот вот это как раз и есть создай себя передай знания и создай другого это мой такой формат но для того чтобы создать себя нужно иметь вот это состояние ученика постоянного ученика это я не скажу что это нехорошо это отлично вот вы обратите внимание то есть но ну, это отрабатывает ошибка я все знаю вот сталкивались, наверное, с таким, поставьте троечки, кто сталкивался в своей жизни, может быть, сам такой был, там, три с плюсиком тогда, если сам такой был, что я все знаю, если три, это если у вас такие, там, встречались вам, вам люди. Вот обратите внимание, когда, вот чем выше уровень, ранг человека, тем больше он понимает, что он мало знает, тем больше он учится. Есть разные причины. Первая причина. Вы понимаете, что тут еще непочатый край изучения. Вы обратите внимание на нашего основателя, Искандера Хасанова, который сегодня даже, вот он на последнем брифинге говорил, я не пропал, мне просто сейчас колоссально не хватает времени. Он сейчас ученик, он изучает просто уровень знаний или изучений разный. Вот он на сегодняшний день создает блокчейн, мы все это знаем, Поэтому сегодня у него такие задачи, у каждого из нас на своем этапе свои задачи, поэтому состояние ученика обязательно надо в себе воспитывать и начинается это с первых шагов, когда вы приходите на подобные зарядки или на какие-то там, информационные там, тренинги, обязательно всегда блокнот, ручка должна быть, это неотъемлемый инструмент, для, потому что вы знаете, информация приходит и через сутки 90% улетучится, а то, что на бумаге, оно все-таки можно тезисно к этому вернуться. Знание – это сила, есть такая поговорка, а обучение – это суперсила, поэтому возьмите это на вооружение. И еще один фактор, на котором я хотел обратить внимание, это то, как мы говорим, а говорим мы так, как мы мыслим. Да? Это я хочу у вас обратить внимание на блокирующие мысли, которые часто мы с ними сталкиваемся. И, может, кто-то даже не понимает, что это такое. Поставьте четверочки, кто не понимает, о чем я говорю, что такое блокирующая мысль. Я буду как раз об этом рассказывать. Что, ну, например, допустим, вот есть самые простые блокирующие мысли, что деньги это зло. Ну, все мы слышали такие. Или там большие деньги, только там можно там нечестным путем... Там, вот эти ограничивающие у нас убеждения, они нам мешают развиваться. И у нас на подсознательном уровне отрабатывают эти программы, которые тормозят процесс. Есть еще такие, такие мысли, блокирующие, причинно-следственные. Это когда вот такая вот фраза, например, вы... Я у меня не получится, вот когда делается предложение вам, у меня не получится, потому что у меня там э, был уже там какой-то опыт. И вот э, вот этот опыт сформировался. И э, знаете как мозг человека устроен таким образом, что вы э, ну чтобы в целях сэкономить энергию э, Мозг подбрасывает вам с ситуации жизни именно контексты, подтверждающие ваше убеждение. Вот обратите внимание тоже на это, что, допустим, вот любая ситуация, вот у вас, допустим, понятие, меня там нет в окружении нет людей, денег, чтобы, ну, есть же такие, у которых плохо с деньгами, там, и так далее. Во-первых, начните менять свое окружение, это первый формат, это уже зависит от того, чего вы хотите, Вот возвращаемся к началу. Во-вторых, ваше убеждение, что немножко мысль ушла по поводу контекста, потому что, допустим, когда какой-то ситуации вы смотрите, у вас убеждения, что денег нет в окружении, вам обязательно будут в урывке попадаться того, что у людей подтверждающий ваш фактор. А у кого этого убеждения нет, он даже этого не заметит. Наверное, вы видели такие, даже два, два рядом получают видят одну и ту же картинку, и потом, когда пересказывают, каждый рассказывает ее по-своему, потому что у каждого свой контекст, свое восприятие мира. Вот поэтому я вас сейчас просто таким образом хочу направить, чтобы вы где-то по себе понаблюдали, позамечали, как вы выражаетесь, что вы говорите и какими вы апеллируете фразами, потому что от этого многое зависит. И самый хороший ход решения, выйти с этой, решить для себя, устранить блокирующие мысли, это ловить себя на мысли, когда какая-то мысль проскакивает, тормозящая, задавать себе просто вопросы. А почему так а почему э, ну, то есть во всем сомневаться это важно или как это связано там та ситуация с этой почему у меня э, ну, там не получилось а почему у меня тут не получится например то есть просто ж попробуй ты узнаешь и еще э, такой как рекомендация конечно же брать на за свой бизнес за себя ответственность за свою жизнь и это все к фразам чтобы вы э, когда выражаетесь, вот, например, вот есть такие фразы: "Бизнес не приносит дохода", а в этом случае вы перекладываете ответственность не себя, а на бизнес, как будто бизнес он в стороне от вас и он сам вам должен приносить, а вы как бы так при бизнесе. То есть это ну, вы понимаете, что не бизнес управляет, а вы управляете. Это первое. Или, допустим, таких личностных отношениях, когда вот, вот мне там испортили настроение. Так не позволяй, чтобы тебе испортили настроение. Это тоже вы перекладываете, перекладываете ответственность на другого человека за ваше настроение. То есть все только от вас. Или вот очень часто говорят, что интернет поглощает с головой, и очень много факторов, что человек просто окунулся и не выполнил ту задачу, которую хотел. Но на самом деле опять-таки все от нас зависит. И просто не позволяй себе расфокусироваться, пропиши четко, что ты хочешь, и ты это, именно это и делай. Не расконцентрируйся. Еще момент: это продукт плохо продается. Ну, опять-таки, то же самое, что так продукт плохо продается. Возьми ты его и продай сам. То есть не надо, чтобы он сам себя продавал. Возьми и продай его сам. Это я просто говорю к тому, что. Мы часто перекладываем, переносим ответственность за все, что с нами происходит, на других людей или еще того хуже, на неводущиеленные предметы. Поэтому обратите на это внимание. Это одна из составляющих успеха и, конечно же, ошибка, на которую многие, скажем так, не обращают внимания. Это важно. И нашей жизни управляют, ну, такой мне понравилась фраза, это три В. Это воля, вера и внимание. Воля мы знаем, да, это наши внутренние качества, это наша вот сама та же мотивация, ну тоже уже инструменты и так далее. Вера это четкая и понятная уверенность в завтрашнем дне, в сегодняшней позиции. Ну а внимание это как раз из той серии, что куда направлено внимание, туда направленная ваша энергия. Соответственно, такой вы получите обратный результат. Если вы мыслями где-то там негативите, или где-то там в сомнениях, или еще в каких-то страхах, то вы этим туда отправляя внимание, вы усиливаете эти сомнения и страхи. Поэтому всегда мыслите позитивно это один из критериев вашего успеха. И немножечко хочу еще рассказать вам о позиции. Позиция в нашем бизнесе очень важна. Она складывается как раз вот с вышесказанного, сказанного, то что только что о чем шла речь. Позиция важна. Если вы строите активно, это позиция дающего. Многие это знают, но немногие это делают. И я со своими партнерами, когда мы разговариваем, изначально я всегда предупреждаю. В процессе я буду корректировать, как ты говоришь. Чтобы это человека не вызывало, что задолбал, все знайка там, или э, я что, не знаю, как мне там сказать или что мне сделать. На самом деле это идет устная договоренность, потому что мы по себе порой не замечаем. А кто как не, в тебе заинтересованный твой же планер, наша система так построена, что друг другу и каждый в успехе заинтересован, может подсказать, подкорректировать, если он это знает. Вот, поэтому э, всегда корректирую мысли и позицию, вот эту, э, говорю, что дающая позиция во всем. Это как э, вы, допустим, поставьте себя э, на место, допустим, вы работодатель и рассказываете своему кандидату, которого вы хотите взять себе на работу свое там большое предприятие. И вы будете его просить, уговаривать, что возьми, ну проинвестируй хоть сколько, посмотри, как это работает. Или ты будешь выбирать по другим критериям, подходит ли он тебе. То есть позиция попросить или позиция дать. То есть позиция вот, ты выбрал. Нужен тебе такой. Я когда начинал, то я сразу четко для себя выбирал изначально вот, из тех, вот, у меня мысли были, тому рассказать, тому, тому. Первая задача, я выбирал, нужен ли он мне в моей команде. Это первое. Не потому, что есть у него деньги или нет. Деньги можно заработать. Даже старту, я специально взял такой путь. Нужен ли он, есть ли у него критерии, есть ли у него желание. Потому что одна тоже из ошибок, когда мы, это уже как команда образования, когда мы работаем, тянем тех, кому не надо. Вот он пришел, может быть, из-за уважения к вам там проинвестировался, там, и не трогайте меня, а вы этого не заметили, и пытаете его теребить. А он из-за уважения показывает вид, что ему интересно, на самом деле абсолютно тишина, ему это не надо. Поэтому не тратьте на это тоже время и держите позицию. И когда у вас будет четкая позиция дающего, вы в этом случае и пригласить сможете в легкую, и дать информацию тезисно. И вот эта уверенность, она как раз и будет отслеживаться невербальным образом у ваших оппонентов. И, конечно же, вам в легкую вы сможете, допустим, поставить точку, заключить сделку, там, дойти, зайти до какой-то договоренности с человеком, ну и дальше с ним уже делать, работать дальше, там делать ему запуск. Потому что один из основных тоже, как по командообразованию ошибок, это не запускать человека не работать в глубине те кто в сетевом не сталкивался с бинарной системой для них ну кто был допустим сетевой с классической да где там работаешь с первой линии а они работают там со своей первой линией. бинар как раз этим и хорош что здесь неважно кто от кого пришел если он у тебя участвует в товарообороте он уже твой и ты можешь Смело с ним работать в глубине, работать с его людьми и помогать ему строить его команду. Тебе это пойдет товарооборотом, соответственно, деньгами. Поэтому не подходите к тому, что подписал, заработал, все, следующий. А подписал видя, что человеку надо, что хочет разбираться, хочет развиваться. Все, берешь и идешь с ним за руку, ведешь, показываешь, как. Через показать. Вот наш бизнес строится через показать делаешь сам как лидер за тобой повторяют и потом идет система дубликации система дубликации тоже мы это известный термин я его делаю каким образом через передачу функций делать такие действия которые сможет повторить абсолютно любой человек твоей команды с любым уровнем знаний и восприятия Почему то говорю? У меня вот на моем опыте, думаю, вы тоже сталкивались. Э, есть люди, которые, например, очень сильно владеют интернетом. Вот они айтишники там мощные, они там продвигают все, это очень классно у них получается. И вот они делают, у них там первых линий сыпятся, к ним сыпятся. А вот пришли люди, вот им интересно, им классно, они хотят зарабатывать. Но они не умеют это делать так, как он. А он им не может передать эти знания, потому что это не каждому, допустим, этот процесс дал. И все, и идут затыки. Вот поэтому старайтесь уже, если вы пошли по какому-то пути, который вы хорошо умеете, научить своих партнеров делать то же самое через передачу функций. И не, не бойтесь давать возможность своим ключевым делать, совершать ошибки. Потому что вот мы все знаем, да, все мы родители, в большинстве случаев, когда там чрезмерная опека своих детей в будущем им делать медвежью услугу. Вот те же самые законы работают и в бизнесе. Не в на начале научите, но отпускайте и пусть человек сам пробует, корректируйте и вы увидите, что пусть он там наломает где-то немножечко дров, будут свои осознания он придет к результату и для вас это хорошо. Автономная команда растет, вы корректируете, классно. Конечно же в нашем бизнесе необходимо необходимо э, рассказывать истории приводить примеры э, это тоже важно э, я бы еще бы продвигая бизнес вот одна из ошибок э, наш бизнес простой вот любая коммуникация с людьми это просто просто позиция отдающего это первое и второе не усложнять. все абсолютно просто вот когда там люди заморачиваются с приглашением, он не может пригласить, у него затык на этом только потому, что он видели не изучил тему, он не знает, что сказать. Да не знаешь, не говори, просто открой рот, скажи классная тема крипта, пошли со мной, разберемся по ходу, сам разбираюсь. Все, вот оно вам приглашение. То же самое с информацией. Не грузите его процентами, цифрами, там, переводами денег, там где какие там там начисления происходят да он это и сам если ему надо разберется не трати не свое время не его время просто дайте ему идею это такой формат также точно разговор по душам когда вы делаете заключаете сделку в конце не надо там вокруг да около человека ходить если вы видите что ему тема интересна достать прямые вопросы задавайте и говорите понравилась идея готов э, зарабатывать здесь менять свои да, там, ну, там уже по ситуации там свою жизнь там или свою сегодняшнюю ситуацию сколько денег погнали вот или там есть тысяча. то есть э, не бойтесь называть большие цифры потому что э, есть такая тенденция у людей если им надо и даже сейчас нет они всегда найдут деньги это факт потому что ну сами знаем когда допустим не дай бог что-то случается да, из-под земли находятся любые суммы, которые необходимы. Поэтому донесите так информацию, чтобы у него как будто что-то случилось в жизни. Когда он... А что случилось? Когда он посмотрел, как он живет сейчас, и что его ждет, если он примет ваше предложение. Вот. Создайте такую ситуацию. Вот. И вот эти сложности, когда усложняем мы. А, вот что за что хотел сказать: вот есть три типа людей. Вот подумайте, кто к какому себя относит. Я это услышал на одном из обучений, действительно по MLM сфере. Это вот манера, как мы даем информацию, как мы доносим информацию. Первый тип это вот тип стиральщика. Это вот когда мы как раз много грузим, много рассказываем, куча мелочей и человека огромная голова, много непонятного в результате, да, каша. И потом называется такое загоняли, «загнали мамонта», то есть уже додавили, допрессовали, и он уже там заходит, лишь бы от него отцепились. Бывает и такое, или долго разбираются. Второе – это, конечно же, на авторитет. Ну, это, скажем так, хорошо работающий инструмент приглашать на свой авторитет. Там, «Ты меня знаешь?» «Да, знаешь». «Ты знаешь, что тебе ерунду не посоветую, «Да, знаю». «Погнали со мной» там давай столько-то денег и погнали. Это, конечно же, нужно иметь свое социальное положение в обществе, где ты уже зарекомендовал себя своими действиями, своими результатами, поэтому ты получаешь подобное. Ну и третий – это как раз на идею. Вот я пришел на идею, пришел, скажем так, меня пригласил человек, который очень давно знаю, конечно же, сначала сработал авторитет этого человека, наши теплые отношения в протяжении жизни, но мне этого мало, мне мало результатов данного человека, мне важно, что получу я, я хочу, чтобы вы также точно подходили к своему бизнесу, Неважно, что у кого, важно, что у вас. И вот когда вы вот это понимаете, то у ну, нас идея, да, вы несете идею. Очень много людей, которые заходят, да, которые, они слышат, я просто обращаю внимание, то слышат больше, когда идет идея. Вы, во-первых, не перегружаете информацией, во-вторых, вы показываете картинку, что его ждет в будущем. Вот это как раз один из факторов э, ошибка, если вы не рисуете картинки. Вот... Э, Человек так устроен, мы сами по себе можем ощутить, да, когда вот, допустим, вам рассказывают, вот вы на работе, да, и вам тут приходит с предложением куда-то поехать путешествовать. И вот вроде бы и куча э, времени нету, да, и, э, там, и финансы там на данный момент, всегда же предложение приходит тогда, когда меньше ждешь, не позволяет. Но когда тебе красиво, так вот сладко рассказывает о том солнышке, о том пляже, о тех условиях, все остальное, ты уже погружаешься невольно в эту атмосферу, и тебя уже прет, и ты уже думаешь, там да, ну, бог с ним. Я там э, с начальником договорюсь, денег я там сейчас с кубышки достану, там туда-сюда, ничего, жизнь не остановится. Собрался, полетел, а потом себя всю жизнь благодаришь за то, что ты вот так вот взял, спонтанно это сделал. Вот, поэтому я э, рекомендую каждому, настоятельно даже рекомендую, когда те, кто активно продвигает и строит команды, заходите через идею, вот, Познав видение, простроив цели, вы сможете этому научить и своих будущих лидеров. Вот э, осталось буквально там немножко времени, там 5-7 минут. Если у кого-то есть какие-то вопросы или какие-то там, может быть, пожелания, э, напишите в чате. Я жду от вас обратную связь. А я еще немножко в двух словах вот, хочу сказать, что команда строится, конечно же, на доверительных отношениях. И от того, как вы выстроите вот эти отношения с, со своими партнерами, от того, как будут к вам относиться и как будут вас воспринимать, так вот и будет идти эффективный рост и развитие команды, потому что любая деятельность все зависит от количества людей, да. Хоть и считается, что не человек ресурс для бизнеса, а человеческие отношения, межличностные отношения, это и есть как раз тот важный ресурс, который необходим для построения абсолютно бизнеса в любой сфере. А так как наша основная задача создания комьюнити, сообщества, то это номер один. И в принципе, то, что я хотел донес, огромная благодарность за участие. Вы большие молодцы в том, что присутствуете на подобных мероприятиях. Это как раз показывает ваше отношение, стремление к развитию. Это круто, потому что когда постоянство мероприятий, вы находитесь, вы просаливаетесь в этой атмосфере. И, соответственно, у вас совсем другое понимание, совсем другие результаты хочу впоследствии напоследок вам просто такое пожелание я вначале с этого начинал я хочу этим же и закончить стройте бизнес свой свой бизнес во-первых взяли ответственность, за него а во-вторых стройте его не умом а сердцем и я вас уверяю неизбежно результат будет просто он будет такой ошеломляющий о котором вы даже и не мечтаете. Поэтому раскрывайте границы своих мечт, прописывайте все красиво на бумаге и постоянно туда заглядывайте. Я вас уверяю, ваши команды взорвутся, взорвутся товарооборотами. И это факт. Благодарю за внимание.